на первом, а где на первом. Весиние сколько без Нет, mm -hmm. Чего? Mm -hmm. Почему? Может их сократили? Тут у нас целый толпящий.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 Мы с Пристовым сегодня ужас. Мы заходили. У Держи паспорт, блять, бери-то нахуй с эту Никаких дел не дашь не сделать. А ты у приступляла что ли? Сидит какая-то. Ты пришла сюда? С мобильником играть? Двадцатый, двадцатый, августа Семь, двадцатый девятнадцатый, двадцатый, семь Деревня, дайте своими бурками уже не пропил Придется тогда исправить еще. Там еще И исправишь. <смех> <смех> Иди ты бросил. Сука, блядь. ты, блядь, нахуй. какие -то никакого нету в том 4. Значит, просто объединили их водить сюда. Где они? По какому вопросу? Вот судебный приказ мне Октябрьский районный суд, мировой судья 16 участков. Вы хотите предъявить? Да. да, да. Ну, пока присядьте настучик, сейчас придет на букву. Проходите, присадьте. и следите даже следите. или еще 100 потому что там свободы. Вы смеете, да? Не, не, не а да. на то, на сейчас не прекрасно. дети сейчас у меня два года Без понятия не знаю. Где работает в Рязани спас, не знаю. Мне никто не звонит, и я и не ищу, ищу. А да? Она так, ну, по крайней мере, там была прописана, не знаю сейчас как. Вы заявление? Да. Ну, ну, сейчас давайте подождем. сейчас придет ну, наш этот кучку половы. Паспорт ну еще паспорт есть? Ой, вчера купил паспорт это я не взял. Идите вниз. Там есть, у нас просто нет этого принтера. Mm -hmm. Давайте что, документы. Кучку давайте. Thank you. It's Да, тут папка. Thank you. оригинал лучше брать. в любом случае по вот, Мне да. не надо, вот мне заходишь на одного заявления, что Вместе вот, да. да. да. да, да. Ну, если копии есть, Владимир тоже копию. Выходит копию. Да нет, копию давайте оставлю здесь. Это у меня единственная. Так. Все. Вы сейчас не знаете, где они с ними общаетесь? Нет, я, я не не так понял на Сачкову Елену да, Владимировну. Не она. знаем, дожди, не знаем, честно. А ну, это Кумагоров. Бывший? А, бывший, это мои бывшие бойцы. Сидишь ли вообще? В садике они... Нет, в садик не вожу. У него на пятки сказали, что берут. в мы угрожали. Мы живем на Мать, я это... да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. да, да, да, Я плюс... Да. Паскарь куда или папа или увез сама увезла, не знаю, 9 февраля. Орган опеки вызвали ее, ей угрожали то, что заберут детей. Без каких-либо оснований, без всего. Отдайте им типа, шиш... да. шишимы отдайте О, детей. Да. Я тут поднял кепиш, там, в ютубе, да, ну, жмал, жмал. Мы в курсе, а в а, не решена, они, они заберут детского садика, мне инспектора, то, иди, на садик не, стоит, ладно, не вас не ее на не Сачкова решена. Этих, этих, да, этих? никто не решил. Я, я не, не я вы, надо. Вы тоже Нет. не решили. Нет. Нет. Нет. Вот мы нам ищут, и сейчас надо потому что надо в школу. Нет. Пока мы ее не решили Я, во-первых, детский я садик, я выхожу на улицу, оглядываюсь. Мне хоть и, и травматика такоба. По пять человек показывают, показывают корочки в вы, вы, вы, Следственный комитет. Вы сами на настоящий момент работаете? Да. Работаю. Официально, да? Не, не официально в Москве. В Москве.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 который да там по факту дети у меня был такой случай пришел адвокат говорит ребенок по факту живет у отца выжившего. Да? вот приходит адвокат говорит почему он, он, он тебе типа, не платит алименты Вы читали решение туда я говорю а вы его читали когда платить алименты нужно э, ну да, там, допустим, как с но, опять же, на содержание несовершеннедельных, А каком? Весь идем. этот кипиш начался после того, как я, Андрей, сделал фамилию. из-за этого все началось. Сыну, что ли? У меня вообще подозрение, что в Рязани торгуют детьми. И в Спаске. В этом замешан Шишимар. Я даже звонил в администрацию президента на первую линию. Правильно. Правильно. Устали. Мы уже устались. Устали. У меня есть у подозрение. У вас Можем это чем-то чем подозрение подтверждается. Да. Да. Подтверждается свидетельскими показаниями ее подруга. Мы ее вытаскивали в два часа ночи отсюда, свол начался. Это типа захват заложников. Шишимара, на каком основании она не отдавала? А нет, там Панина еще подключилась, инспектор по делам шлетних. Она говорила, не отдам. Сачкову забирайте, Андрюха не отдам. Тогда у него фамилия, он был косов. косов. Уже тогда началось все. Они не хотели отдавать. Я был с ней в официальном браке. А его браке. вообще не поймем. Она ладно. то прибежит, Никто то не решил. Ни она, ни это... не я. Они не хотели, чтобы я сделал фамилию. Как Сачкова прибежал, когда мы его вытащили. Да ладно, понятно. Все. Она, сказала... она мне сказала, я, я уверен, почему... что они ну, хотят там... его продать. Двое детей нажили. Что разделились то я прям Она рожала детей ради капитала. Мы так, а -а -а. нам скажем, а -а -а. что, что она рожала, да? Они, они хотели не добраться за до меня, решить, что бы... Не знаю. Ладно, все, заявление что подали, вообще? забрали. Чтобы за что? меня добраться, как решили Какая на и что, и что говорить? Ты где она сейчас вообще есть? А детей можно либо в детский дом, либо, либо на органы. Ну, у них возможность органов. Ну ладно, это он, конечно... Да, это немножко... Как ну вот он их начитал конечно. Не, случай, не спеши вешать никак его. Я, никакого, я подал много. на определение места жизни. В настоящий жительства. момент, подожди. Я понял, я я понял что, что Шешмарс судья подходит ко мне и говорит, я да. свечку держала, он не твой. Я говорю, сама Сачкова не уверена. Когда пришла и сказала, да. да, да суде так суде. Не я эту войну начал, но мне суде, придется вот он не ваш. Какую-то войну ты все, блядь, бегаешь, ну, все. Детей это мой, враг, враг. Это мой враг. Это это враг, мой враг, я войну тут. Детей хотят забрать. Да, да Сачкова, лопа, я дура, что я связался с да я ничего не мне-то жалко детей. Ну в детский сад не ходят. Если они будут ходить в школу, я смешаю всех с дерьмом. Мне терять нечего. Может, тут забрать могут. Мы боимся. Мы боимся, мы живем и боимся. боимся. А Малахова не получается. получилось. Малахова приехала, не они надо. как крыса разбежались подключай. тут полночатскому. Да. Хотя они не, не понимают. Все, все. Я, я, вас вообще не все. Я, я вас понял. Мне вообще-то наши алименты не нафиг нужны. У меня дети одетые крутые. Мне нужны элементы веселые. Для того, чтобы Нам самому выпустить. Я все понял. Просто все, я вас момент, понял. Помолчите, пожалуйста, помолчите. Да, помолчите. В настоящий момент по первому производству. Мы тебя тоже не знаем, где есть оформлять документы на розыск. Поэтому как ее разыщем, тогда будет какое-то движение. Можете Поэтому хотите паски нет? Паски Элементы она нет. не платит, нет. она нет. должна нет. там порядочную сумму маме то. Ой, ты со собой, Какие а с мамой мужа тоже разговаривал. Я Какие знаю. На данный момент она или в Рязани, или в Москве на заработках. Чем торгует, чем занимается, не знаю. С собой, как, ну, как нам, брат э, Вадим, надо. Э -э -э Ладно. Зелень подали? Ой, еще про нее говорить? Не хочу. Так, До а не печать не, не поставите, что мало ли что было предъявить да. кому -то... Потому что у меня. Ты такой... нас уже этот... с нами ну, воевать собираешься. Это у меня уже машинально. Нет, воевать мы не будем. На, на, копии, на копии напишите, что принято вот, вот Я так и в суде, в Октябрьском мировой судья это, как... Ну, короче, там чичеварки как я там. Я же не просто так вот все утверждаю. Есть факты, доказательства. Четыре года я вою. Это я хочу рассказывать. А то потом нас еще скажут, вот они Амин это 2010 года. Поставь мы Она же сама сказала, это работа ментов, потому это А да, еще фирсовские, фирсовские вообще занимаются Вы знаете, когда вам надо вам И хотят, чтобы вы подписали чисто сердечное торговочку понятно. Давайте а вот по именно по этому факту. Идти. Давайте по этому факту Нет, говорить. Это да? Ну просто у нас осталось не Да не надо мне восьмой раз вообще. Нет, ну не про, это просто что что было. Мы поняли. Лена сама, она хоть и глупая, но она проковарилась. Она сказала, что физический мусора это преступная работа. У меня много доказательств. Вот... Мы только что, я маму попросил, по этому факту ничего не говорить. Мы ну, не, да не знаем, фактов. я, могу... я могу... Да вам не надо никаких... Да все, вот... дело, мы под... а а Все. Можно нам вообще не на... На... на решение, как... Вы, давай, нам известно, что у нее другая фамилия. А я расписан я был с Холмогоровой. А какая на какой? Не Сачкова? Холмогорова. И в браке стояла. Потом она с Сачковой, я помог ей развестись. Сейчас она может Капустина там и... На это. Да, Хочу да. Я, супу на это. я буду исполнительным решу... У нас есть решение, которое соответствует... Все, исполнительные приняли, исполнять и ну, Сейчас он ее может и какая-то другая фамилия? Да. Я буду периодически звонить и проверить. Ладно, до свидания. До свидания. Ну, я же, в принципе, не могу позвонить. Потому что я имею право позвонить, чем узнать, разыскали ее или нет. А, это где лабры состоит из Я правильно сказал, мне даже в лимитке. Да, нашло, не они там ну да, чтобы ну, было ну, чем что не предъявить там мало ли чем. Потому что я говорю, у меня это как машинально на а ты, ты не можешь спокойно, ты не можешь спокойно. Скажи, ты не можешь ты не можешь спокойнее. Скажи, не как а вот эта толстая еще стояла. Как она сказала, типа, блядь, что-то мы, может, не имеем права принимать заявление. Как это они не имеют права принимать заявление? Если есть решение суда, 16-го участка... А вот эта толстая другая сказала, мы не имеем права не принимать но обязаны принять. Есть решение туда, которое нужно исполнять. Ну это не, что можно сказать. Хотят искать. Башка заболела. Да нахуй не Они не верят, что это было, что она угрожала паниному. А что рязанские орган угрожает угрожает детей? это не вечно, роди. Пропрыгут и заберут. Только что мама забрала? Нет, может, Опять же, с Я не верю, я не говорю, что Они могут говорить это специально, что типа ее найти. Место. Я говорю, мне не нужны нет. Мы же не верим, что это Правильно? сейчас А вот сейчас потому не будем. Я хотел сказать, что полной мы не, Это не надо решить. <говорит> Что вообще, Что, а потяка, значит, что не Вот эта пизда, которая мне ставила подпись, что-то взять. Вроде она. Которая подпись не ставила. Ну вот, А то они думают, что я... Их такие хорошие пушистые, у да, все прекрасно все, все, все замерзно Они вместе с этими действовали. Яблочко, вот, с Нестеренко. Ну как Нестеренко долбила нам в дверь? Ну это враг на городинка. Да, да, да, да. Я правильно говорю, а им не нравится. А ты приезжал? Да, ты приезжал, как вы дали, потому она вернулась. Они ее искали. А сейчас, ну. они, а сейчас они говорят. Знаете, вы, типа. Она в не типа в розыске. Они могут специально ее прикрывать. Ну, типа. не, а? А -а -а. не знаю. Ну ты сама подумай, интонация, типа, в Москве. Ну да, кому да. она нужна в Москве? Что-то в Москве уже кто-то что-то говорил, что она в Москве не может. А я им не доказываю, они сами им интересуются. Я им просто рассказал, все как есть. А я не Идем и обглядываемся. А то типа нам вы доверяете. Я говорю, у меня это на автомате, что будет, потом что-то сидит, что-то, Они могли, знаешь, что сказать? Они могут сказать, а он не приходил. Никакого не было не так. Ты потом докажешь, что ты приходила. Ой, <antenna> <сех> <их> ну <нас> записывали. И себя <нас> записывали. Ну, <му> ю приказ он знает что ты записываешь а я чего вижу что он видит